Всем привет! Сегодня необычная раздача в виде тестнета. Первый идет EVMOS, второй DOEX. Здесь все понятно. Выполняем по инструкции. Тут немножко нужно. Решил показать. Переходим на сайт. Дальше выполняем, добавляем сеть EVMOS Testnet Metamask. Переходим на этот сайт, клеймим тестовые токены EVMOS. И здесь на третьем сайте уже регистрируем домен. А теперь как на деле. Копируем EVMOS, вводим сюда, выбираем EVMOS TestNet, жмем вот эту кнопку, потом добавляем сеть в MetaMask, переходим на этот сайт, указываем свой адрес кошелька MetaMask, Capture и кнопка. Монеты добавляется вам на баланс. Третий сайт. Здесь необходимо... Я просто буквы вставляю. И жму Enter. Так, это занято. Готово. Второй доме. Третий доме. И так дальше. Сколько я не знаю нужно делать. 10 раз я точно выполнил. И думаю, этого достаточно. Теперь дальше. Сказал раньше уже, что делаем как по инструкции. Ничего сложного нет. Берем адрес кошелька testnet. Отправляем форму. И запрашиваем здесь в кране 1000 тестовых монет. Следим за анонсами. Тут раздача от Befi DAO. Проводит Airdrop. Добавляем расширение браузер. Устанавливаем кошелек. Регистрируем его. Потом во вкладке «Setting настройки» жмем «Invite» и вносим мой пригласительный код автокопирование Как на деле. Уже авторизованы. Вот «Setting», «Invite». Вот здесь будет строка. Вводим мой invite-код. Подтверждаем. Готово. Это ваш. Копируйте. Можете скопировать мой текст. Создать видео или пост и заменить пригласительный код на свой. Чтобы автокопирование было, выделяем свой код правой кнопкой мыши. Ой, секунду. Вот. Форматирование. Мон ширинный текст. Тогда будет автокопия. На этом все. Надеюсь, все понятно. Пока.